Всем здравствуйте! Приехали с Александром засаженцами крапивы. Да, Александр? Да. У Ходите нас крапива. Крапива, да, не такая. Ходили, ходили здесь. И тут, в общем, загоны похоже были. Этот прибор экспериментирует. У нас то вот такая же крапива примерно растет. А здесь есть еще вот какая крапива. Километров 16 от нашего дома. Вот сейчас мы саженцев накопаем. И поедем домой. Вот она тут. Ее полно. Полно такой крапивы, да? Вот целая поляна. Ты что-нибудь полезное, это выкопал или нет? Я думал кость это шоу думал кость от мамонта а оказывается нет О, у тебя путь не проволока это который вот. александр этот до да копай тогда Давай. копай тогда вот она вот раньше земля вообще не ты тоже пробовал, куда выкопал? Да. Копаем, в общем. На металл опять похоже А я монетку нашел, монетку. Опа, говорил я тут есть монеты. 51 год, что ли? Нет, 31. не фокусируются. короче 5 копеек 31 года потертая вся правда ну что, интересно интересно интересно ладно ищу дальше баженцев мы накопали александр клато упер и молчите наверное там уже клад выкопал у меня как обычно золотой сигнал и клады сокровища ищу уже по колено выкопал и все еще до сундука не дошел ладно Ой -ой -ой. тут сыро уже он уже водичка может выступить место низина ладно копаю дальше дошел в общем до воды. Вот уже вода выжимается Место низкое, вон там вода Сапоги сейчас стоял вообще засасывать начал, я вылез Давай Довоискателям прозвонил Вроде особо больше сигналов нету Клад мой золотой оказался кладом железа Килограмм они наверное Около десятка Весят эти штуковины Вот так вот, -вот. Это порадовало, такой объем. Ладно, искать буду дальше. Туда еще далеко можно идти. Можно он за Александром еще сходить. Сейчас, наверное, этим краем, пока туда схожу. То, что нам выезжать назад. Вот так вот вот. Фред, Александр. Александр пришел у меня смотреть, как я монеты нахожу. Показывал ему. Вот, сейчас нашел 5 копеек 32 -го года И вот тут же недалеко Она причем вся, а блин, вот он объектив-то оказывается, где? Вся мятая, вишка эти края, да? Как будто, короче, ее прострелили Кто-то вот так вот держал Дырка-то большая, как будто с пистолета с какого-то в общем, вот такие находки. Еще где-то у меня одна монетка должна быть. Первая это... Четыре монетки я нашел. Вот. А вы нет, вы нету золота. Они же желтые. Сейчас пойдем к Александру туда, туда железо копать. Да? Давай я тебя даже засниму. Как ты клад ищешь? Александр, это ты что делаешь? слегка копаешь? Но Он туда, да, спрятался? Ну, как-то херово посмотрел на меня. Ну, сейчас я тебя выкопаю. Ага. И что-то не получается. Сокровище, да, черное сокровище? Ах. Везет у него железо. У меня нет у него железа. Видишь, вот оно торчит. Кругом одно железо, да? Мы будем богаты, да? <смех> сколько, я, смотрю, как я давайте помогать буду вот так, как мы с Александром сегодня копнули. Александр, уже бутылку воды выду. Устал. Сейчас покажу, какая там у нас. И не знаем, мы то ли еще стоит копать, то ли не стоит. Рыли мы рыли рыли мы рыли вот так вот вот примерно глубина вон там вон по колено свой пришлось снимать помаленьку помаленьку но насобиралась да? да так мы и миллионерами станем потом с ним ну вот так вот будем пробовать выезжать дорога плохая но мы александр сказал не забуксуем то да нет наоборот мы же весу добавили лучше пойдет. так то вот так вот нам прямо и домой а мы поедем вот так вот вот так вот вот вот так вот, вот. но да на коне боя раз напрямую и все и дома через 40 минут наверно ну все Всем пока. Прямое включение. Едем мы домой. Вон там деревня соседнего района. И вот у них домашний козел, наверное, находит. Рожки маленькие у него. Деревня причем не совсем брошена. Еще три семьи живут. Он смотрит, вроде к ним идти собрался. Там люди даже ходят, а мы в районе А, вон, ага, там дед, дед идет. Я отвечаю. Не знаю. карабина в нашу С палкой, дед с палкой. <смех> Наверное, загонять пошел. Вот такая у нас косуля. Ручная. Вот он деда увидел, а ему пофигу, он говорит, я тут, <соценно> <соценно> я, говорит, тут родился, тут, тут и ж хожу. Еще говорят, и кабаны у них также ходят. Ну ладно, едем мы домой.